Добрый день! Меня зовут Мария, и я представляю связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Как скорректировать значение в столбце «Объем бюджетных ассигнований. Факт. тысяч рублей. Раздела 5.2. Отчета о выполнении плана информатизации». Заполнение отчета о выполнении плана информатизации начинается с раздела 5.1. Внесение данных в разделы отчета влечет за собой изменение сведений во всех связанных разделах автоматически. Редактирование внесенных сведений возможно только в разделе, в котором вносятся сведения. Столбец «Объем бюджетных ассигнований» «Факт тысяч рублей» заполняется в разделе 5.1. Следовательно, если в разделе 5.1 допущена ошибка, то в разделе 5.2 уже невозможно внести исправление. Необходимо вернуться в раздел 5.1 для внесения исправлений. Какой код ОКПД-2 возможно применить для закупки услуги телеграфной связи? Для закупки услуги телеграфной связи возможно применить код ОКПД-2 61.90.10.191 «Услуги телеграфной связи». Обращаем внимание, что данная услуга может быть отнесена к 242-му виду расходов только в случае, если отправка телеграмм осуществляется органом государственной власти посредством информационной системы. Отправка телеграмм непосредственно в офисах ПАО «Ростелеком» и других организаций не может быть включена в состав мероприятия. В каком статусе отображаются мероприятия по информатизации в отчете о выполнении плана информатизации? В отчете о выполнении плана информатизации отражаются мероприятия по информатизации в статусе «Положительное заключение».